Вот права человека возникают, в общем-то, как вот уже законченная идея неестественных прав, а именно современные. После Второй мировой войны, после всех вот этих ужасов, она возникает следующим образом. А когда нас обижает преступник, то мы можем позвонить в полицию. А что делать, когда нас обижает полиция? А если само государство хочет нас уничтожить, что делать вот с ним? Что делать с преступными тоталитарными режимами, которые убивают миллионы? Вот что с ними-то делать, или там, ну, как, как минимум, десятки миллионов отправляют в лагеря? Вот, вот с ними-то что делать?